В Казанском университете прошел традиционный концерт, приуроченный к празднованию Дня российского студенчества Всероссийский день студента «Татьянин день». О том, какими концертными номерами порадовали зрители талантливые студенты вуза, расскажем в нашем следующем выпуске. Дорогие друзья, с праздником вас, с успехов, здоровья вам и творческих сил. Никогда не унывайте. Будьте, несмотря на возраст, который ну, всегда вот так вот в жизни мы Стареем или взрослеем, правильно сказать, будьте молодой душой, будьте всегда студентами, помните эти студенческие годы. Также Днем российского студенчества поздравил студентов министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков и запустил новый флешмоб. Он предложил студентам рассказать о любимой книге под хэштегом «Книга студента».